Всем снова здрасте, а как же мне сейчас ложалась съемку, сколько раз я перезаку... перезапустила, я уже просто не знаю, сейчас буду снова проверять, достала, достала, я не знаю, что в этой теме, в царевне лебедь, в истории ЦРР, но тут что-то, елки-палки, так, сейчас я проверю, как мне записало. Снова этот клип, ну так бывает, что ты свои, свои же кадры пересматриваешь, и вдруг ты видишь, что самое основное, это сам сама не увидела. Гримс, Player, Player of Games, игрок в игры, словила себя на том, что в русском языке, я сейчас не подберу синонимов, а вот в английском есть раз, э, слова с разными корнями на эту тему, да? Game, игра и play, играть. А у нас player of games. Это игрок в игре. Player of games. Целое утро хожу, я вспомнила просто. Ах, какой клип на самом деле. Голая спина и... Э, голая спина и угроза со спины. Угроза со спины голой. А теперь я покажу одну тему. Я еще когда этой темой увлеклась, как-то читала, думала, не знаю, куда прямо приклеить. В этом что-то есть. Нептуна Церера. История. Это Солун Челиния, Середина 16 века. Нептуну... Догонял Цереру, она от него убегала, она превратилась в лошадь, он тоже превратился в коня, в конце концов он ее догнал и родились двое детей, кентавр и нимфа, кентавр, сейчас я вам покажу откуда светит Церера. Церера. Это сеть астероидов кентавры между Юпитером и Сатурном. Вообще-то. Здесь она поближе, здесь она поближе к Марсу, карликовая планета. Тем не менее, а нимфа это Луна. Что надо знать об этой истории? Что меня в ней зацепило? Два спутника здесь было. Два спутника, и один, ну то есть две противоборствующие стороны, один представлял угрозу для другого. И где в сказках это можно найти? У скандинавов есть сага, где жили-были две сестры. Одна была невестой жениха, вторая его любовницей. То есть тут обозначена близость объекта к земле. Жених Земля, близость объекта, одна ближе Луна, вторая любовница, допустим, Церера, я не знаю. И одна сестра вторую убила, чтобы она не была ей конкуренткой. Шел музыкант, из ее волос сделал струну, и когда он играл на этом инструменте, то все знали историю этой убитой сестры. Вот перед нами как раз эта струна и есть, эта струна, эта история. Две Луны и мир уже под нападением. Уже напали, уже здесь видны подтеки, уже тут все потекло. Это, этот мир уже убитый. То есть здесь уже было нападение. Но второй спутник, он не намного меньше, как мы видим. Не намного. И еще раз вернемся к размеру Церере, то есть предполагаемый объект, о котором я говорю. Вот, вот он, относительно Луны. По-простому, как представить, представьте на, на линейке 3,5 см, 3,5 и 1. Чуть меньше одного, на самом деле, чуть меньше 30,5, тут на доле отличается. Ну, вот такое соотношение размеров спутников. Клип намного интереснее, чем казался. Когда это было, когда унесли, Видимо, представляла собой угрозу для Луны. Для Луны. Здесь, вот, как знаете, в воде потекла кровь. Здесь в воде потекла кровь. Почему я связываю упорно с океаном? трезубец, во-первых, на шлеме. Во-вторых, сейчас мы увидим. Зажатая здесь, она сидит зажатая, держит меч зажатая, но у нее есть зона открытая, куда можно ударить. И вот эти игры. Сейчас. И да, мне не показалось, что глаза не просто разноцветные. Вот один синий, именно правый синий, второй рыжевато-коричневый. Мне не показалось это на протяжении всего клипа. Вторая вещь, которая не показалась. Вот они дерутся на мечах. У него меч как стрелка, это стрелка Марса. Почему я вспомнила о Цереру? Цереру. Сейчас, если смотреть ченнелинги, то на Луне, на Марсе, на Церере массово рабы темного флота, рабы э, ну, работают. И те, кто их захватил, там немцы, в том числе драконы, э, не, те, те считают, что они на самом деле держат в плену преступников. Вот, но они не интересуются, чем они такие преступники. Знаете, математика догоняет всех. Однажды они окажутся, это однажды произойдет, они окажутся в ситуации, где о них никто не будет интересоваться. Рабы захваченные или преступники. Это мое то, что я хочу сказать по этому поводу розовый меч, тут ничего случайного, но глаз видно, правый глаз подчеркнуто синий, второй рыжеватый янтарно, такой коричневый, коты, вот еще кадр, вот опять-таки, вот здесь видно везде, коты, котов много раз, ну вот здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Если правильно перевожу, в любом случае эти символы найдены. Вопрос в расшифровке. Вот отличаются зрачки. Кони. Вот Церера, Церера, Церера в коня превратилась. Вот они, кони. Я еще думаю, чего она к коням подходит. Кони, кони. Здесь в шахматах все время это подчеркивается. Потом, когда она умирает уже, здесь две, две сцены – там, где шахматная доска, они играют. А вторая, там, где она уже после перерезанного живота, оказывается здесь, параллельный мир. Душа. И здесь воротничок, воротничок этого матроса. Это морской воротничок. Что он здесь делает? Почему он тут? Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. Красное и такое сиренево-розовое. Коня. Вот эти два спутника. И надо запомнить, их размеры здесь. Они не отличаются так, как показала я на примере реальных размеров. Тут относительный размер. И вот эта часть, смотрим. Она как половина от этой, значит, Церера была ближе. Как половина. Если это Церера, конечно. Единственное, чем можно объяснить. Посейдон, Океаныч, Нептунов, вилы, вилы, вилы. Именно с ним ассоциируют вилы, и вилы ассоциируют с журналом Крокодил, который держит вилы. Вилы ассоциируют с преисподней. Карта, Карта по которой она бежит, и ничего случайного. Здесь кружочек и два маленьких кружочка, не заполненных ничем. Похоже на круги на полях, да? А с другой стороны два кружочка, между ними два. А что это? Что это? Еще какая-то история. Здесь сердечки плавают. Здесь другая вереница. Вот Смотрите символы, люди. Здесь еще какие-то волны. Ничего лишнего. Король. Король он какой относительно по счету? Десятки. Валет, дама, 11-12. Король 13. Червовый король. Церера в синем наряде бежит. Вот здесь две стороны одной карты. Надо думать, это космос, люди. Это та, та история, которую нам не рассказали. Сердечки, руки. Здесь рука держит, здесь поднята. Ничего лишнего. Тут очень много интересных загадок. Я вспоминаю цвета пурпура и лошадь. Я думаю, может, это Цереру расколола. Царевну-лебедь на, на два персонажа. Сатана и Церера, допустим. Луна и Церера. Кого угодно из них на самом деле расколола. Сейчас. Здесь это показано очень трагично. Прямо когда пересматриваешь этот клип, знаете, как полнометражку, посмотрите эмоции. Ты представляешь себе людоедских богов, которые напали. Вот этот трагизм, весь он в глазах. Действительно хорошая работа. На кофте у нее, посмотрите, письмена. Тут и арабские цифры. Тут и вяз Вязь, не знаю там, чья вязь. Тут очень все интересно в этом клипе. Этот клип намного более упакованный на информацию. Вот эти на плече письма. Письменность. А этот самый... Черное-белое океана, тут мы видим. Да, вот он ее перерезал сейчас. Где ж, где ж, где ж? Когда он ее перерезал, она в параллельном мире бежит, и у нее воротничок матроса. Океан. Но ее глаза были разноцветные. А, стоп, вот. 5.05, 502. Вот, она поднимает глаза, багровая луна. И кроме Луны больше второго спутника нету. Все, второй спутник ушел. Ушел второй спутник. Это история спутника. И тут, ну, в сказочных образах, я не знаю, будет тут грань между личностями или э, поли, политическими аллегориями. Всегда это повторяю. Вот здесь у нее не кружево, а именно письмена на плече. И что, э, смотрите, рукой она как держит два пальца вверх. Это же мудро. Ничего лишнего. Здесь уже без ногтей. Она еще держит руку. У нее два пальца центральных. Там нету ногтей. Снова мы видим, подчеркнуто, синий глаз справа и второй не такой. Свечка. Свечка догорает. Тут трагедия была. Вот здесь все ногти. Был кадр, где не все. А, вот этот кадр. Вот два пальца, где нет ногтей. И дальше идут расы деревьев, вот как ноги деревьев зеленые. Вверх идут ноги. Раса деревьев тут участвовала. Тут несколько таких кадров интересных ноги. Вспоминается властелин колец, который мною не разгадан. Вот также я могу сказать: Звездные войны начало, где, казалось бы. Должно быть просто падение Люцифера в речку Угнина, там в речку. И нет, я символы смотрю, люди. Это опять конь. Я символы смотрю, звездные войны, начала тоже. Король, королева чьи силуэта Неразгаданные работы. Вот она лежит. Вот она лежит в следующем кадре. Она снова бежит по этому белому лесу. Белый туман, поваленная фигура, кровь, история, которую нам не говорят. Короче, если там за этим стоит личность, существа высшего, допустим, это не просто аллегория спутника планеты, а допустим, это реально существующая царевнолебедь. Ну, предположим, трените. То, честно говоря, судя по клипу. Она сразилась с океаном, она рискнула, и она, ее душа, вот тело захвачено, да, и душа тоже где-то там заключена. Кровь течет. Где тут этот кадр? Ее душа где-то там заключена. Церера вот так выглядит. Где еще... Такое сравнение с Луной, как если Луну разделить на 3,5 части или на 7. На 7 частей как 1 седьмая от диаметра Луны ЦРА. И это солон Кочелини. Солон кочелини и. И это ролики на канале, на другом канале, которую я смотрю, что Луна, Марс и Церера это места, где находятся в рабстве люди, похищенные с Земли. Луна, Марс и Церера. Здесь мы видели в клипе и Луну, и стрелку Марса красную в виде меча, и предположительную Цереру. Я вспоминаю эту сагу про двух сестер, где одна другую убила. Одна другую убила. И тут же начало клипа, где угроза со стороны голой спины. Голая спина. Как мне мешало делать съемку. В этой теме что-то, что-то в этой теме есть. Церера, напоминаю, находится за Марсом. Как расстояние от Земли до Солнца. Так вот Марса до Цереры. У нее кривая, кривая такая траектория сроки, сроки, когда это было. Мы не можем говорить о сроках саги пока что. Я не знаю, когда было написана сага. Мы можем, лишь кто-нибудь может найдет ее, определит ее минимальный срок. Но тогда, когда Пушкин написал свои произведения, уже явно эта история произошла. Я ассоциирую эту ветку, может быть, ошибочно. Я ее ассоциирую с церковь это невеста Христова почему такая ассоциация ведь много может быть родственников и те кто эту ассоциацию вводил в оборот в общение они знали о чем речь это было знаком скорби и мы сегодня удивляемся о чем речь о какой истории речь знак скорби был утерян спутник который являлся противовесом и защитой против луны захваченной я полгода молчала, потому что сильно переворачивает вообще все представление о мире. И Представьте себе мои впечатления. У меня было одно предста представление. Я еще постсоветский ребенок и так далее. И вдруг это все. Я полгода молчала, я не знала, что с этим делать. Сейчас начала говорить, и информация просто пошла, просто пошла, пошла. Клип вообще непростой, с разноцветными глазами, догорающей свечкой, подтекающей. В этом участвуют Посейдон, он уже не в ну, и воротничок матроса у нее. Прямое участие, как это понимать? Но ну, вот три серии полнометражных футурам я посмотрела. Там есть сериалы, есть полнометражки. Полнометражек, кажется, пять. Я посмотрела три. И там уход в какую-то вложенную реальность во всех трех сериях, только он по-разному обыгран, во вложенную матрешку. И в одной из серий улетают люди на Нептун, опять-таки Нептун. В другой, уходя, оставляет, главный герой, забыла их имена, роботу-другу оставляют ключи от Бермудского треугольника. Опять море. И что я думаю, что... И что я думаю, что в эпоху, Пушкина, в эпоху Пушкина эта история уже случилась давно как, и уже шел этап, первый или не первый, я не знаю, шел этап закрытия информации. Но эту информацию юридически надо было донести. И вот находится писатель, у которого родословные там связаны с королевскими линиями, с царскими, находится посвященный, видимо, писатель, который пишет эти сказки. Эти сказки нам публикуют везде. Эти сказки проходят до сих пор в школе. Почему Пушкин такой раскрученный писатель? «И с этими сказками мы получаем «Гроб качается хрустальный, в том гробу твоя невеста» и прочие сказки о царе Салтане». И когда у царевный лебедь месяц, месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит, мы себе представляем один месяц и одну луну. Нам не приходит в голову, что луны могли быть другими и разными. Я вслух говорю, что это могло быть в первую тысячу лет, потому что почему-то с тысяча какого-то года, условно трехтысячного, появляется вдруг живопись, которая была до нашей эры, но пропала. В античном мире была, и вдруг на тысячу лет живопись пропала. Появляется все, Датируют почему-то плащеницу 700 лет радиоуглеродный анализ, а потом дописывают, ой, мы ошиблись, у плащаницы Туринской 2000 на самом деле лет, а как мы ошиблись, был пожар и частицы пожара, вот нам исказили данные, на минуточку пожар, пожар это запах, запах, понимаете, вот углерод пожара, запах, частички почему-то перебили при анализе частицы основного волокна углерод волокна чисто в объеме сравнить но ну, сравните запах ну сколько объемно даже почему-то прибор сперва датировал 700 лет плащеницы почему-то крещение руси тоже там 988 год приближается к границе двух тысячелетий а как надо было бы скрыть, что, почему в это время нету архитектуры, нет развития, нету свидетельств серьезных? Как надо было бы скрыть? Правильно, надо было бы придумать что-то наподобие татаро монгольского Иго, которым все можно оправдать. Перед нами странная граница двух тысячелетий с заходом на текущую, не на текущую уже, на вторую тысячу лет. И Послание из песен и «2000 лет война». Может быть, Ветхий Завет был где-то там. Где-то там у змея есть жена, никто не заметил. В третьей главе «Бытия». Где-то там Бог, который угрожает змею, который вывел из Эдемского сада, из вложенной симуляции, он э, ни разу, этот Бог, не подходит под описание долготерпелив и многомилостив. И прочие странные детали, миллион деталей, которые недос, недорассмотрены в третьей главе Ветхого Завета. бытия. Я не призываю относиться серьезно к моему каналу. У меня, знаете, ассоциация. Э, знаете, как... Э, Просто есть люди с таким складом мышления, что они везде хотят допридумать да более интересную историю. Так, так бывает. Это просто мои фантазии, это просто сказка. Сказка, которая мне вот пришла. Ошиблась, значит не угадала. Не предлагаю верить, но предлагаю пообсуждать в комментариях под каналом. Конечно же, лайки обязательно ожидаются и подписки. До новых встреч!